Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». С 2023 года кардинально меняется порядок уплаты налогов. Все организации и предприниматели переходят на единый налоговый платеж или ЕНП. Это уже не эксперимент для желающих, а обязательный порядок для всех. Сегодня я расскажу, как будет работать ЕНП. Закон номер 263 ФЗ от 14 июля 2022 года внес массу изменений в налоговый кодекс. Если сейчас вы заполняете отдельные платежки с разными суммами на каждый налог, то с 2023 года будете одним платежом пополнять единый налоговый счет или ЕНС. Такие счета налоговые откроют каждой организации и индивидуальному предпринимателю. Деньги с ЕНС налоговики сами распределят по налогам и сборам. В связи с этим и срок уплаты налога теперь будет один до 28 числа. Срок уплаты налогов меняется, а вот периодичность остается. Например, сейчас ИП на УСН платят авансы до 25 числа месяца после первого, второго и третьего кварталов, а по итогам года налог до 30 апреля. С 23 -го года все те же квартальные авансы надо будет платить до 28 числа месяца следующего за кварталом, а сам налог до 28 апреля. По налогу на имущество транспортному и земельному налогам срок сдвинули на 28 число, но не вперед, а назад. Если сейчас годовой платеж делают до 1 марта, то после перехода на ЕНП срок сдвинется на 28 февраля. Страховые взносы НДФЛ за сотрудников по-прежнему нужно будет платить ежемесячно, но тоже до 28 числа. Таким образом, к 28 числу у вас на ЕНС должна быть сумма, которая хватит для погашения совокупной обязанности, то есть уплаты всех причитающихся налогов. Если денег на ЕНС не хватает, это долг бюджету, который называется отрицательным сальдо. Если после списания совокупной обязанности на ЕНС остались деньги, это положительная сальдо или переплата. Казалось бы, государство избавило бизнес от необходимости заполнять множество платежек с разными КБК, АКМО и прочими реквизитами. Но эти реквизиты по-прежнему придется заполнять просто в другом документе – уведомление о суммах исчисленных налогов. Поэтому говорить о том, что ЕНП делает жизнь бизнеса проще, пока преждевременно. Система ИНП не коснулась НДФЛ с выплаты иностранцам, которые работают по патенту, госпошлин, по которым нет исполнительного документа из суда, взносов на обязательное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Эти платежи нужно будет делать по-старому. А по этим платежам налогоплательщик может сам решить, работать по-старому или перечислять в составе единого налогового платежа. Для отчетов теперь тоже установлен единый срок – 25 число. Срок для годовой формы 6 НДФЛ с 1 марта сдвинули на 28 февраля. Отчетных форм станет больше. До 25 числа придется сдавать уведомления об исчисленных суммах налогов, потому что инспекции нужно знать, сколько денег списывать с вашего ЕНС по каждому конкретному налогу. Уведомления нужно сдавать по тем платежам, где декларация либо не предусмотрена, либо срок ее сдачи наступает уже после срока уплаты. Это, например, страховые взносы, НДФЛ и все налоги, по которым нужно платить авансы. Так, декларацию по ОСН за 2023 год организация сдаст до 28 марта 2024 года. А в течение 2023 года нужно сделать еще три авансовых платежа по ОСН. Если раньше просто отправляли платежку на аванс то теперь до 25 апреля, июля и октября нужно отправить уведомления с рассчитанными суммами авансов, чтобы налоговики знали, сколько денег списать с ЕНС, когда настанет срок уплаты аванса. В уведомлениях нужно будет указывать в том числе те реквизиты, которые раньше были в платежных поручениях. КПП, КБК, АКТМО, а также сумму налога и срок уплаты. Вносить деньги на ЕНС можно любыми суммами. Главное, чтобы к 28 числу, когда налоговая будет списывать деньги на налоги, их было достаточно для погашения совокупной обязанности. В платежном поручении для пополнения ЕНС не нужно будет заполнять поля с КПП плательщика, АКТМО, основанием платежа, налоговым периодом и датой документов, получателем платежа, его КПП и ИНН. В этих полях нужно будет проставлять нули. Пополнить ЕНС за налогоплательщика может и третье лицо, но работает это только в одну сторону. Иное лицо не сможет требовать возврата переплаченного ЕНП э, из бюджета. Переплатой будет считаться положительная сальда на ЕНС. Если после того, как налоговики спишут с вашего ЕНС деньги на все налоги, взносы и другие платежи в бюджет что-то останется, это переплата, которой, как и раньше, вы сможете воспользоваться по своему усмотрению. Например, зачесть в счет будущих платежей по любому налогу или вернуть по заявлению на свой счет. Надо понимать, что теперь невозможно будет одновременно иметь переплату по одному налогу и недоимку по другому. Все деньги находятся в одном общем котле, поэтому как только образуется долг, налоговая возьмет деньги из него. Можно написать заявление на зачет излишка в счет будущих платежей по определенному налогу и тогда переплата будет числиться именно по этому налогу, пока не настанет новый срок уплаты. Но если у вас образуется долг по другим платежам и на ЕНС не будет соответствующей суммы, деньги снова пойдут в общий котел. Поэтому нужно, чтобы на ЕНС всегда хватало денег на остальные платежи. Чтобы вернуть переплату с ЕНС на свой расчетный счет, нужно написать заявление. Налоговая должна отправить в казначейство поручение на возврат не позднее следующего дня. Ждать решения месяц, как раньше, не придется. Недоимка образуется при отрицательном сальдо ЕНС, когда денег на счете не хватает на погашение всех платежей в бюджет. В такой ситуации имеющиеся деньги налоговики распределят в таком порядке. Внутри каждой группы сначала будут погашать долги с самой ранней даты возникновения. Если денег не хватает на платежи с одинаковой датой, налоговики распределяют деньги по ним пропорционально. С 2023 года перестанет действовать второй пункт 223 статьи Налогового кодекса, согласно которому датой фактического получения дохода в виде оплаты труда считается последний день месяца, за который она начислена. Датой получения дохода будет день выплаты, поэтому НДФЛ нужно будет удерживать в том числе и при выплате аванса. До 28 числа каждого месяца работодатель должен будет перечислять НДФЛ с зарплаты, удержанной за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. Особые сроки будут действовать для декабря и января. НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря, нужно перечислить не позднее последнего рабочего дня календарного года. НДФЛ, удержанный с 1 по 22 января, не позднее 28 января. Из-за этого появится и новая форма расчета с 6 НДФЛ. На 1 января 2023 года для каждого налогоплательщика сформируют сальдо ЕНС. Фактически это разница между неисполненными обязанностями перед бюджетом и излишне перечисленными суммами. Неисполненные обязанности – это все долги по налогам, сборам, штрафам, пеням, за исключением долгов, по которым на состояние на 31 декабря 2022 года истек срок взыскания и сумм из оспариваемых в суде решений ФНС, которые по состоянию на 31 декабря 2022 года приостановлены. Излишне перечисленные суммы – это все переплаты и излишне взысканные суммы за исключением налога на профессиональный доход, сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, НДФЛ, сотрудников иностранцев и налогов сборов пений и штрафов, уплаченных более трех лет назад. Если была переплата по налогу на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации, ее при формировании сальда не учтут, но зачтут в счет предстоящих платежей по этому налогу. Если без учета этой переплаты получится отрицательная сальда ЕНС, то часть или всю сумму зачтут для погашения долга. Если после 1 января 2023 года вы сдадите декларацию, в том числе уточненную, где будет увеличена сумма налога со сроком уплаты до конца 2022 года, Пенни рассчитает с учетом статьи 4 закона 263 ФЗ. Порядок расчета будет зависеть от сальда ЕНС на 1 января 2023 года.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 Поэтому, если хотите распорядиться имеющейся переплатой до того, как она попадет в общий котел единого налогового счета, заранее сверьтесь с налоговой инспекцией и направьте заявление на зачет или возврат. Учтите, что заявления рассматривают до 10 дней, поэтому если подадите их в конце декабря, можете и не успеть. Потом переплата не пропадет, ей тоже можно будет распорядиться, но уже с учетом новых правил. Напоследок, хорошая новость от интернет-бухгалтерии «Мое дело». Мы адаптировали сервис под единый налоговый платеж, и с 2023 года вы сможете легко и проблем платить налоги и отчитываться по новым правилам. Налоговый календарь будет оповещать о предстоящей уплате ЕНП в личном кабинете, а все налоги и взносы, которые вы должны будете уплатить в составе ЕНП, будут собраны в один список. Достаточно будет пройти мастер по расчету каждого налога, а затем сформировать платежное поручение на уплату ЕНП одной суммой. Если у вас подключена интеграция с банком, платежку можно будет отправить прямо из сервиса. Также можно формировать уведомления об исчисленных суммах налога и отправлять их в налоговую инспекцию. Ссылка на сервис под видео. Присоединяйтесь!